Комендантский час и Бог, и никого. Время движется вспять, как ожившая тень на стене, Через полдень к востоку и холодом вечным на запад, И обратно с конвоем идут эшелоны с этапа,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 на черного горя вине. И опять сторожа сговорятся с волками в цене, И опять пастухи поведут на заклоде стада, И не будет свободных вакансий в раю, и не надо. В этой богом забытой и бога обретшей стране в Этой богом забытой и бога обретшей стране. И при полном параде планет, и при полной луне Видишь по небу всадник четвертый навел белом